Всем привет, дорогие друзья и подписчики! Я вам сегодня расскажу очень необычную и очень страшную историю, которую нашли в Канаде в пещере. Удивительно то, что в пещере нашли не человека, а мумию. Вы не поверите, но эта мумия принадлежит не человеческому происхождению, а именно инопланетному. Такой необычный заголовок прогремел несколько месяцев назад. Нашли в пещере в Канаде засохшую мумию, которая сидела рядом со скалой и держала в руках необычный медальон. Этот медальон напоминал на очень странный рисунок, который был составлен еще в египетских древних временах. Но то, что они ужаснулись, дотронулись, когда открылась необычная дверь в другое измерение. Ученые, зная то, что по всему миру открываются необычные двери в другой потусторонний мир, как утверждают, на самом деле это была догадка. Но что на самом деле осталось, это в том, что люди, которые стали находить вот такие необычные мумии, а еще у них есть необычный медальон, вы должны узнать, теперь самую страшную историю, которая вообще происходит по всему миру. Дослушайте до конца и досмотрите этот необычный видеосюжет. Оставьте, дорогие зрители, комментарии или вопросы, или вы видели, если вы, можете присылать мне на почту. Но она на самом деле, что скрывается из этой необычной, можно сказать, истории, я вам сейчас все расскажу, и даже вы будете в шоке. Вот такие необычные мумии То где-то в ледниках, кто где-то там в горах Кто-то где-то под землей, где-то в пирамидах И в саркофагах и много других Но одно и то же у них находят эти медальоны Вы не поверите еще страшную историю, которую сделали генетики Когда взяли пробу, можно сказать, засохшую кровь у этих мумий Они провели множество научных разработок и ужаснулись, когда увидели, что у них в геноме есть необычное такое и очень странное вещество, которое тормозит старение людей. Тогда же ученые подумали, все-таки это, скорее всего, какой-то напиток, который их тормозил. Скорее всего, так оно и было. Но суть в том, что это... Необычная такая, можно сказать, жизненная позиция тех мумий, которые жили на протяжении около 100-200 лет. В то время было очень странно прожить такой э, период жизни. Но на самом деле у них был. Но что на самом деле скрывается под долгой жизни в другом мире? Оказывается, все мумии, которые были на Земле, их находили, они служили. Вы не поверите, но не богам. Они служили инопланетным существам, которые им они одарили этим даром. Этот дар был для них, что они делали необычную свою работу. Вы не верите мне, но тогда вспомните историю. Речка что ли пересохла, да? Или переписана, или утеряна Но на самом деле Почему мумии Жили так долго? По многим причинам вы видели множество Интересных документальных фильмов И даже видели в Египте Как были сделаны необычные рисунки Как поклонялись они богам И отдавали жертвоприношения людей Но суть в том, что и там был золото, где они отдавали им Но суть в том, что Почему Фараоны Или князи, цари и так далее Короли Также поклонялись им Они все были заклемованы. Вы не поверите Но часть из них И правда жили то 120 лет То 200 лет Но и могли и больше Суть в том, что у каждого Можно сказать правителя Был свой медальон Где они вызывали этих необычных существ А именно пришельцев Им надо было Показать превосходство себя и всех людей, сделать своими необычными рабами. Такое уже было. И повторяется постоянно. Крестьяне против короля, король против крестьян. Вам что-то это напоминает? Конечно, напоминает. Но по многим причинам теперь самое интересное. Есть огромная тайна, то, что пришельцы выбирают людей для того, чтобы они выполняли грязную работу. Предслужники или как их называют рабами. Они их дарят множество такими необычными подарками, золото или чай золота. И самое, что интересно, они им дают жизнь чуть-чуть больше остальных. Когда они видят пришельцы, что они уже исчерпали свою доверенность к этим пришелям, они их просто убирают. Как это все происходит, дорогие друзья, и почему вы это не знаете, то я вам сейчас все расскажу. Прям отсюда и ходит, никто не мог поверить того, что пришельцы могут руководить людьми, такое есть, но они когда прилетели на землю они им надо было сразу поставить себя на место и придумать расы, придумать множество таких интересных действий как люди люди поклонялись им считая что они боги по многим причинам это мое субъективное мнение и оно не должно касаться ваша почему это все происходило вы видели сами но этот народ нужен для них они добывают им золото добывают ископаемо даже сейчас вы видите сами ресурс планеты но это будет еще длиться длиться длиться но суть в том что это все происходит именно у нас на глазах но когда прислуженник начинает исчерпать свое доверие к этому пришельцу то он его меняет он его просто щелчком пальцем уничтожает и вместо него находит другого молодого перспективно горящего идти вслед но он также потом осознает но и получается революция такое уже было по многим временам что когда он не выполняет тот указ он начинает идти против своего царя или против своих так амбиций. и помимо того что происходит это цепляет весь народ почему мы привыкли видеть люди давайте вперед так же и все но пришельцы не такие дураки, они очень умные, не делают постепенно, у них жизни есть много. И они дают чашу необычного, можно сказать, химического раствора, где и кровь тормозит старение. И поэтому множество мумий находили почти в идеальной форме, что когда человек умирал, еще эти химические вещества работали в его в организме. Но это еще, дорогие друзья, не все.